Был такой торговый центр «Персей» для детей, не знаю, существует он сейчас или нет. Вот около водного стадиона один из магазинов был. Там раздавались такие журнальчики. Какие-то раскраски, игры пошаговые. Нет.